Лучших выпускников семинарии посылали учиться на казенный счет в Санкт-Петербург, в духовную академию. Иоанн, которому исполнялось тогда два года, очень хотел продолжить учение. Бумаги были уже выправлены, когда из родного села пришла страшная весть. Умер отец. Семья осталась без кормильца. Матери и сестрам стало не на что жить. Одна надежда была на Иоанна. И он тут же решил переменить судьбу. В Петербург не ехать, мечту об обучении забросить, а поискать место дьякона или псаломщика. Так бы и случилось, не сообщил он о своем решении матери и не попроси он у нее на это благословение. Она принять его жертву не согласилась. «Мы с отцом столько мечтали!» Так радовались, что наш сын поедет в столицу, — писала Феодора Власиевна. — Да я лучше с голоду стану помирать, но не допущу, чтобы ты лишился духовной академии. И пусть будет с тобой мое благословение на учебу. А с голоду я помирать не собираюсь. Ты там учись, а мы уже здесь прокормимся. Приехал Иоанн в Петербург. Прошел по Староневскому проспекту к Александре невской лавре, а там и академия была рядом. Академическое начальство, узнав о его нужде, предложило должность писаря переписывать в канцелярии бумаги за 9 рублей в месяц. Благо, почерк у него был каллиграфический. Эту работу Иоанн с радостью исполнял все годы учебы по вечерам. В канцелярии на него не могли нахвалиться – а он свое жалование отсылал матери с сестрами. В то время газеты часто писали о великом миссионере, святителе Иннокентия. Сын бедного сельского пономаря, он, подобно Иоанну, был привезен на учение из глухого села в губернский город. Окончив Иркутскую семинарию, отец Инокентий отправился проповедовать Слово Божие на алеудские острова, под его руководством местные жители возводили храмы. Он спасал их от смертельных болезней, им, делал им прививки от оспы, создал для них письменность, перевел на их языки богослужебные книги и нес свет разума. Возведенный в сан архиепископа, святитель Иннокентий распространил свое пасторское служение на весь Дальний Восток и Китай. «Вот дело, которому можно посвятить всю свою жизнь», – думал Иоанн. «Окончу академию и буду просить, чтобы определили меня тоже в Сибирь или Китай, а то и в Японию. На земле еще столько непросвещенных народов, и все они жаждут услышать Слово Божие». Академические науки увлекали Иоанна. Богословие, историю, философию и другие предметы в академии преподавали люди высокообразованные – известные всей России. Иоанн заново, теперь уже глубоко, со многими толкованиями, изучал Ветхий Новый Завет, знакомился с творениями отцов церкви, крупнейшего русского богослова XIX века митрополита Филарета Дроздова, святителя Дмитрия Ростовского, из-под пера которого вышли знаменитые Чети Минеи, книги житей святых. Он еще больше укрепился в своем призвании. Незадолго до выпуска Иоанна снова посетила детское сновидение. Вновь он видел огромный храм, шел к нему издалека, через северные двери входил в алтарь, обозревал все убранство собора в мельчайших подробностях, а потом выходил через южные двери. Через несколько дней Иоанн впервые приплыл в Кронштадт. Эта крепость, основанная Петром I на острове Котлин, посреди Финского залива, охраняла Санкт-Петербург с моря. Там у причалов стояли сотни больших и малых военных судов. Многопушечные красавцы, парусники иногда летом заходили и в Неву, и, в сердце, и сердце замирало от одного их вида. В Кронштадте жили военные моряки и рабочие судоремонтного завода «Верфий». Посреди острова, на просторной площади, мощеной булыжником, выселся огромный Андреевский собор. Выйдя на соборную площадь, Иоанн испытал странное волнение. Он словно уже здесь бывал и хорошо знал это место. «Да это ж тот самый храм, который мне снился», — подумал он, замерев от сладкого ужаса. И чем ближе он подходил к храму, тем труднее давался ему каждый шаг. «Да как же это возможно? Как мог я видеть все это во снах, если прежде здесь никогда не был?» Все внутри храма, каждая его деталь, были Иоанну знакомы. Ему даже показалось, что через мгновение он увидит себя, выходящим из алтаря. Но оттуда вышел старый священник, который показался ему дряхлым и больным. Через месяц он окончил академию со степенью кандидата богословия. Товарищи его один за другим подыскивали себе невест и сразу же женились. Священники посвящали или иноков, или женатых людей. У Иоанна невесты не было. Все годы учебы он отдавал молитве и наукам, а про увеселение, жениховство как-то не думал. Неожиданно для себя на одном из ванных вечеров в Духовной Академии он случайно разговорился с сероглазой девушкой. Разговор их был так хорош, что обоим не хотелось его заканчивать. Девушку звали Елизавета Константиновна, и она была дочерью священника. Молодые люди встречались еще несколько раз, и Иоанн понял, что лучше невесты ему не найти. Он уже собирался спросить ее адрес, чтобы ехать к родителям и делать официальное предложение когда его вызвали к церковному начальству. «Мы слышали, вы хотели бы поехать к индейцам Северной Америки, в Сибирь или Китай, но в христианском просвещении нуждается и русский народ», сказали ему. «Подумайте, мы хотели вам предложить другое». Протеерей Константин Несвицкий уходит по старости на покой. Место его освобождается. У него есть дочь, девица. Вы ведь знаете старинный обычай. Самым желанным заместителем протеерея становится человек, согласный жениться на его дочери. А вы холосты, и невесты у вас нет. Девушку характеризуют с самой положительной стороны. «Я весьма сожалею, но у меня уже есть невеста», — осмелился прервать церковное начальство Иоанн. «То есть я надеюсь, что она у меня очень скоро будет. Она тоже дочь священника. Как раз сегодня я собирался сделать предложение». Вот как удивилось начальство. И кто же она, ваша избранница? Вы могли бы назвать нам ее имя? Елизавета Константиновна. А фамилию я у нее не спрашивал. Да и зачем мне это? Достаточно взглянуть на нее, чтобы сразу понять, сколь это добрый, умный, душевный человек. Елизавета Константиновна не свитская? Изумилось начальство. Вы не ошиблись? Ее зовут Елизавета Константиновна? Да, именно так подтвердил Иоанн. Но ведь мы о ней и говорим. Да, мы забыли еще сказать, что к месту служения ее отца тоже надо плыть. Но не так долго, как в Америку или Японию. Храм этот находится в Кронштадте. В Кронштадте переспросил Иоанн и почувствовал, как останавливается его сердце. — Вы говорите про Андреевский собор. А Елизавета Константиновна стала быть дочь того самого протеерея Несвицкого. В ответ согласно кивнули. «Вы знакомы с отцом Константином?» «Нет, я не знаком с ним, но я...» «Позвольте мне самому встретиться с отцом Константином и лично переговорить с ним». «Если Елизавета Константиновна будет согласна, если он благословит наш брат», — трудом выговорил Иоанн, — «так и я». В тот миг он не мог объяснить никому, что увидел в неожиданном предложении начальства саму волю Божию. «Расскажи он о своих детских снах». О том, что знал Андреевский собор в мельчайших подробностях задолго до приезда в Петербург, кто бы ему поверил. Лишь спустя несколько лет отец Иоанн открыл всю правду о своих правительских снах нескольким близким людям. Получалось, что сам Господь с младенчества готовил его к пасторской службе. И теперь воля Божья свершилась. 12 декабря 1855 года Иоанн Ильич Сергеев в соборе святых апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости был рукоположен в священнике и стал отцом Иоанном. Сегодня мы поговорили о юных годах Иоанна Кронштадтского. В последующих эфирах я расскажу вам о его пасторском служении. Чтобы нас можно быстро было найти, подписывайтесь на наш канал. Дорогие братья и сестры, пока я... Говорю вам до свидания. Всего вам доброго. Храни вас Господь.